Namaste sarasati Деви, karavani pracharine Nirvisesha shanyavadipascha ca deshatarine Vanchakaupata ribhyascha kripa sindu bhai evacha Patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo Кришна Krishna Chaitanya Shri Adwaita Ganadhar, Shri Vasudeo Bhaktavinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So very glad to have the opportunity to make an offering to Shri Prabhupada, our beloved founder Acharya. Я очень рад за эту возможность сделать сегодня подношение нашему основателю, Ачарию Шили Правопади и моему личному дикшагуру. When I took initiation, which was in the year 1971, I did not understand the когда я принимал инициацию в семьдесят первом году, я даже и не понимал ценности этого. Very, very special, я знал, что это что-то особенное, и определенно мне хотелось иметь вот эту связь со Шриллаправападой. Could you somehow when Prabhupada came there to London we were only a few devotees we were not a lot of people we were about 20 people and uh, Prabhupada came there and uh, he wanted to give initiation to everyone Каким-то образом, когда Шила Прабхупада приехал к нам в Лондон, нас всего было несколько человек, где-то 20 человек в общем, и Шила Прабхупада приехал туда для того, чтобы дать всем инициацию to никаких the initiation. Prabhupada никаких с нами не проводил, но тем не менее он провел небольшое тестирование, когда каждый подходил к нему поочередно. Он проводил тестирование. Yeah, wanted to understand that we knew his pranam mantra, you know, as I was offering Namat Vishnupadai like that, Namaste Sarasati Devi. He wanted to make sure that we learned как бы и он нас эти вещи, чтобы мы знали эти вещи. хотел, чтобы мы понимали значение, смысл Вы знаете, когда мы произносим падая», он хотел понять, что мы знаем эту эту мантру, мантру наизусть, что мы умеем подносить свои поклоны и что мы знаем ее. И он хотел удостовериться, что для нас инициация – это серьезное дело. None of us had actually None of us had Одновременно с этим uh, было очень prepared то, что the initiation. то, что никто из нас не подготовился к инициации, и никто из нас даже не собрал никаких денег для этого. Nobody told us that we're supposed to give Guru Dakshin to Prabhupada. Никто даже нам не сказал о том, что после инициации нам необходимо будет uh, поднести Гуру Дакшину. И used to preach that uh, these people who sell the mantras, they, they give initiation, they sell the mantra, they're not bona fide. So I understood that when Prabhupada was giving initiation, that we weren't supposed to give были люди преданные, которые проповедовали в то время, таким образом, что когда некоторые гуру вам дают мантру и за это просят деньги, то это не есть, истинное, не есть, не есть истинный процесс. Поэтому я был с полной уверенностью, с полной уверенностью шел туда, что Шила Прабхупада это истинно учили, поэтому никаких денег он не берет. So, uh после того как шила правопада передал нам наши четкие дал нам имя мы поднесли мы произнесли про мантру громко вслух Принесли свои поклоны, и мы посчитали, что ну вот и все, инициация закончена. Но на самом деле, предполагалось, что мы должны были дать или Прабхупаде какую-то гуру дакшину. У нас было пятнадцать человек, очень молодых. So, after we got initiation, nobody gave Prabhupada any Guru Dakhshin. So Prabhupada said to the temple president, later on, Prabhupada called the temple president, and he said, you know, I gave these men initiation. None of them gave me any Guru Dakhshin. После инициации Понятно, что никто не дал гуру дакшину, и Сила Правпада позвал уже позже президента храма и сказал, я дал этим молодым людям инициацию, но никто из них не дал дакшины. Президент храма тогда был родом из Америки, и он засмеялся, сказав, что ну, Шила Праупада, у них нет денег. Days, и было в то время очень сложно поддерживать финансово храм, поскольку бюджет был очень ограниченный. И мы поддерживали храм за счет продажи, за счет распространения книг и книг-то было тогда совсем немного, у нас был журнал «Обратно к Богу» и первое, первый том книги Кришна. So it, и так происходило в нашем, uh, так обстояли дела в нашем обществе вплоть до самого отъезда Шила Пропады. Сложно было тогда с книгами. But Prabhupada wanted these books printed, and he pushed the, the devotees. He pushed the devotees in the BBT. That they had to bring out these books. Но Шила Правопада очень хотел, чтобы эти книги были, поэтому он постоянно поторапливал Бибти, чтобы эти книги uh, печатались и привозились. Mm. Шила понимал, что нам ведь необходимы книги для того, чтобы распространять движение сознания Кришны. Поэтому он отправлял преданных на марафон в Лос-Анджелес, для того, чтобы эти книги распечатали. It was, it was so Это было вполне-таки большое достижение на то время. And... Это было большое достижение для нас, потому что им предстояло распечатывать множество томов шимадбагов, там чтение распечатка иллюстрации. And they sent round the temples in India to take pictures of the deities different temples and take The и также была группа преданных отправлена в Индию, для того, чтобы они делали фотографии различных святых мест и божеств с разных храмов. Prabhupada was, Prabhupada was и наконец все книги были распечатаны, тогда шил Прабхупада был очень счастлив. The were the had really hard. А преданные были очень истощены, они так усердно работали над этим. Prabhupada. Prabhupada pushed, pushed said, am но Шила Прабхупада, он словно толкал преданных, он постоянно их подбадривал. Он говорил, что мой гуру, Махарадж, давит и толкает меня, и я делаю то же самое с Вами. He said, said, This is a Шила Прабхупада сказал, это есть парампара. Прабхупада знал, он хотел, и знал, что не много времени знал, чего хотел, и также понимал, что времени у него совсем мало, поэтому он постоянно потарапливал преданных. Now we see, especially in India, that it's really like a success story that the devotees have done very nicely wonderful temples. И сейчас мы видим, особенно в Индии, какую работу грандиозную проделали преданные, что это, на самом деле, история успеха, потому что преданным удалось основать, открыть прекрасные храмы. По милости Кришны проявились очень многие святые места. Одно очень хорошее, очень прекрасное место называется Канай Натсала, куда Господь Чайтанья пришел после инициации в Гае. So, It's a place where Lord Krishna comes to dance. When he leaves the Rasa-lila, he comes there to dance at Kana-i-Natsala. And Lord Chaitanya had come there after his initiation in Gaia. And Lord Chaitanya experienced ecstasy there in kana natsala и Господь Читания тоже пришел в это место после своей инициации в Гае и испытал там невероятный экстаз. Это очень замечательное место. И, как там был это было очень прекрасное место, и там жил один садху uh, на холме, недалеко от uh, Ганги, которая там же протекает. И прежде чем он оставил тело, он передал эту землю преданным. Это очень что в У нас есть храм, там это очень прекрасное место, и это замечательно то, что это место было передано в Искон, потому что преданным удалось там построить храм, и это особое святое место, одно из многих святых мест, которое перешло в управление Искон по милости Господа Чайтании. И в Калькути тоже есть одно особенное святое место Ута Данга называется, где Бхакти Сенсара Такура впервые встретился с нашим с нашим Ulta Danga is the place where Bhaktisiddhanta Sarasati was staying when he began the Gaudiya Math and he recruited a number of his disciples there in that Ulta Danga. People like Sridhar Maharaj and uh, uh, Puri Maharaj, different, different disciples. They all came to him when he was at Ulta Danga. Именно в этом месте, в Уттаданге, Чилбхатистана Такур жил, находился, когда он uh, начал движение uh, Гаудиамадхов. Именно uh, в это место uh, пришли его такие ученики, как Шитхар Махарадж и Пури Махарадж. So, uh, Bhaktisiddhanta first spoke to our and told him, you're a nice young man, why don't you preach the message of Lord Chaitanya? Это для нас очень особые места, полные, наполненные, могущественной духовной энергией, потому что сам Бхакти-сиддхан Сарасвати Такур общался там со Шрилой и впервые ему говорил о том, что вы молодые, прекрасные молодые люди, почему бы тебе не передать послание Господа Читания не распространить его. So very, very nice very, very Преданные приобрели uh, это имущество, эту собственность, провели там uh, грандиозную реконструкцию, и это место превратилось в замечательное. It's, it's like Сейчас это своего рода музей, наполненный разных изображений, фотографий Бхактисандхарасвами с его учениками, когда они были там, встречались, там общались в Утаданге. Это большая для so, нас on. большая удача, что эта собственность досталась именно нам, что мы можем сохранить ее для будущих поколений, которым предстоит приходить, посещать это место, и они могут своими глазами видеть, что это вот именно то место, где Бхактисанса Расхати впервые общался с, Bhakti, uh, с Шила Праупадой конечно бы гдесенсор впервые когда встретился с сила правопадами он сразу же поразил его победил его в споре поскольку шила правопада говорил о том что может Махарач нам необходимо получить независимость. Индии прежде всего нужна независимость, прежде чем проповедовать послание Господа Читани. Argument, said, no, Но Бхактисансарасвати опроверг. Это утверждение Шила Прабхупады сказав, что нет, послание сознания Кришны слишком ценно, слишком важно, чтобы заставлять этому ждать, ждать каких-то политических изменений. Это один из это одно из тех мест, где нам выпала удача приобрести собственность, землю. Есть еще одно особенное место, которое Шила Прабхупада хотел, чтобы мы приобрели это место его рождения. The birth, birthplace is very, very important. And so all, all the great acharyas, you know, they will preserve their birthplace. The birthplace is very, very important for the devotees, for the followers. And Любое место явления любого святого человека, всех великих ачарев невероятно важны для преданных, для последователей, для движения сознания Кришны, поскольку именно в этом месте явилась эта личность, в этом материальном мире. So with the help of, uh, different devotees of course they had to pay money to get this place they had to relocate the people who were living there they had to compensate them and it cost money but it's money well spent because Prabhupada definitely wanted us to have that place to get his birthplace и с помощью многих преданных, усилиями многих преданных, нам удалось заплатить определенные деньги, чтобы выкупить это место. Пришлось переселить людей, которые там проживали, выплатить им компенсацию. Но это того стоило, потому что это было желание про Праупады. So мы видим, что наше движение развивается самыми разнообразными способами, и в том числе благодаря тому, что раскрываются разные святые места, и по милости нашему движению передаются такие святые места. When people come from other parts of the world, they will be anxious to actually see these different places like Uttadhanga and then Prabhupada's birthplace, which is at Bali Ganj. В будущем эти места будут приобретать все больше и больше значимости и ценность, потому что люди со всех уголков мира захотят приехать и воочию увидеть эти места, что касается Утаданги или места явления Шилы проупады, которое называется Бали Ганш. И, конечно же, нам принадлежит, у нас есть великолепная исследовательская библиотека, библиотека для исследований, поскольку она содержит оригиналы манускриптов многих ачарьев. We like to have these different items to offer for research people, that they can come and study, and they can do research and see the original As well as our own Bhaktivedanta Swami Prabhupada. нам очень нравится вот этот момент что мы можем предложить что мы можем предложить и открыть доступ различных оригиналов манускриптов разных ачарьев исследователям людям из научного круга они могут прийти и увидеть изучать труды ш акура и нашего чаришила пропады Конечно же, нам предстоит еще пройти огромный, длинный путь, прежде чем нам удастся удовлетворить желания Шила Правпады. Желанием, одними желаниями Шила Правпады было, чтобы судьи в высших судах носили тилаки. А все члены парламента были дважды инициированные браманы. Желанием Шилы пробу было, чтобы в каждой семье был комплект Бхагаватам. В мы также в в последние годы мы воочию увидели, как увеличились объемы, масштабы распространения комплектов Шримад-Бхагаватам. Вся эта ситуация с пандемией оказалась очень благоприятной и преданные смогли сосредоточиться на распространении Бхагаватам accept our books into their home and keep, keep a set of читания чаритамрита, that they can keep these sets in their home and they can read them as well. Нам очень нравится, когда люди приобретают комплекты шримад Багавитам. Нам очень нравится эта идея, что комплект шримад Багавитам будет устоять у кого-то дома, uh, шримад Багавитам или читания и они будут читать, изучать книги. We're мы проводим сейчас больше занятий онлайн в онлайн формате с тем, чтобы помочь преданным правильно понимать книги Шила Прабхупады. У нас за это время было организовано несколько институтов, духовных институтов, в частности, один институт во Вриндаване, один институт в Майяпуре, где у преданных есть возможность изучать и преподавать. И также другие места открываются, в частности в Индии, где преподают Писание, обучают писание devotees in understanding the knowledge which is in Prabhupada's books. Он не только хотел, чтобы мы распространяли его книги, и также хотел, чтобы мы их читали, изучали, знали его их содержание. It is a challenge to all of us to keep up with the modern society. That so many have to, be done, have, to be built, have to be made. Для нас очень большой вызов, чтобы быть в ногу, идти в ногу со временем, потому что в ногу со временем с современным обществом, потому что нам необходимо строить множество храмов, нужно привлекать людей в движение сознания Кришны, но тем не менее очень важно также и заботиться о себе самом, как о преданном. Нам не просто нужно, чтобы приходило больше преданных, и при этом они не изучали бы книги Шила Правпады. Это не очень хорошо. Мы очень хотим, чтобы наши преданные, которые приходили бы в движение, они были полны решимости, были привержены движению, посвящены этому движению и могли посвящать свое время изучению и преподаванию книг. То есть очень много интересных замечательных вещей проявляется в нашей истории, в эволюции нашего движения. И одна из вещей, которая доставляет мне особую радость, это то, что люди преданным нравится писать подношения Шрилл Прабхупаде is only the work of one devotee in each center. No, it's the work of every devotee, whether we're initiated by Prabhupada or not. Everyone has a relationship with Prabhupada. Мы не должны думать так, что, о, подношение — это задача одного преданного в одном храме. Uh, нет, это задача каждого преданного, будь то инициированного самим Шрилой Прабхупадой или всеми другими, потому что у всех есть и должны быть отношения, личные взаимоотношения со Шрилой Прабхупадой. So то есть мы сейчас воочию с вами наблюдаем, как сила праупада начинает занимать все более и более центральное место в нашем движении. Каждый должен развивать свои личные взаимоотно взаимоотношения со силой праупады, развивать свои чувства и привязанность к нему. Мы видим людей, которые даже не видели никогда Шила Праупада, ничего о нем не слышали и не знали о нем ничего. И тем не менее, они становятся его преданными. Они пишут прекрасные подношения, прославляют Шила Праупада. Поэтому для нас очень важно, когда мы приводим кого-либо в движение сознания Кришны, чтобы мы удостоверились, что есть вот эта связь преданного и Швилы have мы с вами настолько удачливы, что благодаря нашему основателю Ачарию, по милости нашего основателя Ачария, у нас с вами есть связь и с другими Ачарьями, с другими учителями в нашей ученической преемственности. Babaji and and the other acharyas. Наши с Вами взаимоотношения не ограничиваются исключительно взаимоотношениями со Шилой Прабхупадой, благодаря милости Прабхупадой у нас с Вами есть связь с такими ачариями, как Гару Кишордас, Бабхупаджи, Бхахтивинод, Такура и другие. И so this day when the day in which Prabhupada appeared in this world which is the day after Krishna Janmasdami, it's very very important for us to reflect on Prabhupada and on his great contribution to день день явления Прабхупады, его в этот материальный мир, день, который следует непосредственно после Кришна-Джанмаштами, для нас с вами очень важно размышлять о шили правападе и его огромном вкладе в нашу вайшнавскую сампродаю. Course, say, efforts, say, oh, находятся такие люди, которые пытаются минимизировать вклад усилия ш проупады говоря что ну, многим это было бы под силу сила like oh, пропада на этот повод давал такой пример он говорил что когда христов колумб пересек Атлантический океан направившись в Соединенные Штаты многие люди на это говорили что он любому это было бы под силу и на это Кристофор Колумб бросал тоже вызов этим людям Задавая им вопрос, а вы можете поставить вот это яйцо на один конец? So the said, oh, И эти люди, которым он бросал вызов, они предпринимали такие попытки, пытаясь поставить яйцо на один конец, но... Их попытки были тщетные, они говорили, это невозможно. So Columbus, Затем Кристофор Колумб брал это яйцо, стучал по одному из концов, там была такая вмятинка образовывалась, и он ставил яйцо этим концом на поверхность. И тогда они возражали оппоненты, о, любой бы мог так сделать, и он сказал, но ну, я же вас попросил, почему вы так не сделали? но никто не сделал только туда и сделать что-то. И аналогично с этим можно сравнить это с Шила Правпадой, с теми людьми, которые критикуют, говоря, что, о, любой мог бы это сделать, но на самом деле это сделал только Шила Правпадой благодаря своим усилиям. World, И только у Шила Правпадой, потому что было это видение, как распространить сознание Кришны по всему миру. По вс... We can quote the verse by Sukadeva Goswami. He says, Kirita Hunandra Yavana Papa Shraya, shraya Sukadeva Goswami said that all these different races. Эта цитата принадлежит Шухаде Госвами. В этом стихе он говорит, что все разнообразные нации и расы, которые привязаны к греховной деятельности, могут обрести сознание Кришны исключительно по милости преданного. Праву, Другие преданные не были склонны, не имели вот этого желания поехать и проповедовать в таких местах, как Африка или Китай или другие страны. But distribute krishna consciousness свои, свои страны, so on, on this very auspicious day of Prabhupada's appearance in this world we're remembering all of his efforts и в этот очень благоприятный день, День явления Шрилы Прабхупады, очень важно вспомнить, отдать дань должного всем тем усилиям, которые Шрилы Прабхупада предпринял, создавая основы этого движения Сознания Кришны. Он денег, денег. But somehow he managed to establish a worldwide society. Создать движение подобно нашему, не имея ни копейки за душой. В кармане у него не было вообще никаких денег, но, тем не менее, ему удалось создать международное глобальное общество. Сегодня мы видим у нас много денег, много храмов, много преданных повсеместно. Но во времена Шрилы Прабхупады это было очень сложно и очень аскетично. Но у Шрилы Прабхупады была твердая вера, что в будущем обязательно все это будет. Там будет очень много храмов, будет очень много ферм, сельхозобщин и множество божеств, которым будут поклоняться. And the books world. И он видел, что книги его будут печататься на всех языках мира. For the of и мы с вами воочию наблюдаем, как ежедневно, буквально, проявляются все больше и больше возможностей для распространения сознания Кришны. Прабхупад said, Кришна has given you the whole world. Кришна can give you the whole world. Are you ready to receive it? Are you ready to use it for Krishna's service? Говорил, а ты готов? Ты готов We could never imagine in 1971 мы даже себе не могли представить тогда в семьдесят первом году насколько все изменится 50 лет спустя те же самые божества сейчас там же те же книги мы читаем те же программы But it's a big difference. There's many big, big changes, there's so many wonderful things taking place. No, yes, agrom near, no precursor. So I think Srila Prabhupada must be quite pleased with some of the efforts of the devotees that. Я думаю, что Шила Правопада должно быть очень доволен некоторыми из наших усилий, потому что преданные совершают очень много усилий, стараются, делают все возможное для того, чтобы распространять сознание Кришны. Everyone having a relationship with Prabhupada. И мы делаем все возможное от себя, для того, чтобы Шила Прабхупада всегда оставался в центре нашего движения, и чтобы у каждого члена нашего движения были личные отношения с проупадой. So и... и мы очень надеемся, что так оно и будет продолжаться и будет развиваться все больше и больше. We have some wonderful children taking birth in the Krishna consciousness movement. уже есть дети, прекрасные дети, которые рождаются сознания Recently, one of the young children, uh, he was only six years old, but he's memorized the whole Vishnu Sahasranam. Один из uh, недавно один из детей, ему всего лишь шесть лет, но ему удалось запомнить наизусть uh, весь, uh, все писание Вишну. Вишна? Сахасранам. Yeah. Сахасранам. Yeah. Yeah. there's a young boy here in Bangalore. He's uh, just only six years old, but child. To memorize the Vishnu Sahasra Это всего лишь шесть, но он уже в книгу рекордов Гиннеса, потому что это самый молодой человек, самый юный человек, которому удалось запомнить такой труд. So some of the children taking birth in our Krishna consciousness movement, they're showing great potential, very promising, very. То есть некоторые дети, которые рождаются в нашем движении, они уже самого самых пильонах проявляют вот этот огромный потенциал, показывают, какой у них глубокий разум. И я очень надеюсь, что они будут развиваться и станут прекрасными, великими преданными. Of our Krishna consciousness movement is unlimited. Будущее, будущее движение сознания Кришны не имеет границ. On, it, it И все, что над нас требуется, это держаться за это движение, оставаться частичкой этого движения. Mm -hmm. Right? we want to stay alive in the Krishna Consciousness movement that's important for us don't go away from the Krishna Consciousness movement <laughs> in, the, in the verse in Srimad -bhagavatam, then it says's a в этом стихе Шримад Бхага, в этом фраза Дайя Бхаг обозначает, что должен сын сделать для того, чтобы унаследовать uh, собственность своего отца. Alive, Ему все, что нужно, это оставаться живым. И тогда однажды он унаследует имущество своего отца. So devotees, Поэтому все, что от нас требуется, как от преданных, это оставаться живыми преданными в сознании Кришны, оставаться привязанными к этому движению потому что в этой это и есть жизнь и душа наша нет на самом деле ничего такого кроме сознания Кришны so the more, the и чем дольше я остаюсь в движении сознания Кришны, тем глубже моя признательность за то, что я являюсь частью этого движения. Nice И я также очень рад за возможность общения с такими прекрасными преданными, как вы все. More more Потому что Потому что вы именно те, кто вдохновляет меня больше и больше в моем сознании Кришны. Шрила Джай. Окей. Okay. Any есть, есть ли вопросы? Да, мы сейчас сделаем короткое объявление, потом посмотрим. Моя Приджа Рапа, сделайте объявление, пожалуйста how much time do we have yeah have some time Есть немного времени um, dear devotees those who watch us on zoom please raise your hand so that we could unmute you for your questions if you watch us on youtube please follow the link under the video uh, for sending the questions. Uh, дорогие преданные кто смотрит нас в зум пожалуйста поднимите руку мы вам включим микрофон те кто смотрит нас в ютубе пожалуйста Воспользуйтесь ссылкой под видео, чтобы отправить свои вопросы. А, пока нет поднятых рук, я задам тогда вопрос. Скажите, пожалуйста, каковы должны быть здоровые отношения последующих поколений, отношения со шелопровупады и также со своим духовным учителем или духовными учителями. My question is Maharaj, how do we see the most healthy relationships of the future generations with Śrīla Prabhupāda and their spiritual masters or senior devotees? Well, we understand that the relationship with the senior devotees, the function наше понимание такое, что отношения со старшими предполагают, что старшие, их основная функция, это обеспечить связь, более тесную связь со Шилой Прабхупадой. Мы не должны предпринимать попыток занять место Шрилы Прабхупадой. Мы хотим, чтобы у каждого была связь с Силой Праупадой. Поэтому цель, смысл инициации, которую мы принимаем здесь в Искон, это именно обеспечить вот эту связь с Силой Праупадой. Никто не должен... Думать и рассчитывать на то, что он может занять место Шилы Прабхупады, заменить его. Спасибо. Даял Нитай Прабхуп, пожалуйста, включайте микрофон. Хари Кришна, дорогой Мирсим Хамугараш, примите мои Да, С праздником, дорогие предные. Я хотел такой вопрос задать. Ну, пропада. сам говорил, что его книги будут сводом законов для человечества на 10 тысяч лет. И вот я помню, мы когда присоединились в 90-х годах, там то, мы читали только книги правопада, других книг не было. Но сейчас я, ну, когда вот проповедовал в России, на программе на одной, я спросил у предных, кто читает каждый день Бхагавадгиту, подняла половину предных, кто от Бхагаватам. Человек пять, читан чертам – то один. Как вот побудить преданных, ну, новых, которые приходят к нам, читать книги упады каждый день? Uh, Bhaktivik thank you so much for the lecture. My congratulations with these holidays. Шила uh, has mentioned that his books are going to be the law books uh, for the nearest 10, years. And when I joined uh, the Krishna consciousness movement back in 1990s, we were reading Srila Prabhupada's books only, nothing else, but recently I was at the program in Russia, I was distributing, I was preaching out there, and at one of the programs I asked the question, among devotees, I said, raise your hand, those who read Bhagavad Gita every day, and half of the audience raised their hands. Then I asked, who is, who's reading uh, Shima Bhagavatam every day? Five people raised their hands. And when I asked the question, who's reading Chaitanya Chiritamrita? Only one person raised his hand. How can we encourage people to read, to study Srila Prabhupada's books, newcomers? Books, это that можно сделать that... собственным примером, если вы покажете собственный пример вдохновляющий, то это очень поможет. I... <coughs> Я не знаю, можно ли опираться на вот эту статистику, которую вы собрали, что всего один человек читает читание Чаритамриту, несколько человек Шримад Бхагаватам. Я думаю, это очень Я полагаю, это очень положительный момент, что половина вашей аудитории читает бхагавад Гиту ежедневно. Это я думаю, что наши попытки проводить какие-то образовательные программы, они как раз-таки в этом отношении, когда мы проводим очень помогает преданным изучении, развития вкуса к изучению, к We know not, not everybody may be reading every day, but still, they're devotees, they're chanting, they're following principles. We have to be thankful for that, we have to encourage them. Да, не все читают изучают книги Прабхапада ежедневно, но тем не менее, смотрите, они воспевают, они следуют четырем регулирующим принципам, и мы должны быть благодарны им за это. Мы должны побуждать их, вдохновлять. The, Maybe new and just -Gita. Я же не знаю ваша аудитория там преимущественно какие были преданные, может они вот-вот только присоединились и это и они исключительно читают сейчас Бхагавад Мы не можем с вами ожидать, что прямо все абсолютно будут сидеть каждый день и читать читания Черетамбриту и Шримат Бхагаватам. Конечно если вы вам удалось организовать классы шлиматбава там в своем храме например и у всех есть возможность послушать хотя бы стих шлиматбава там ежедневно то это очень здорово Спасибо за исчерпочный ответ Thank you so much, uh, наверное, на этом мы остановимся, поскольку мы с Махараджем договаривались, что мы будем слушать, общаться с ним в течение часа, поскольку сегодня, мы знаем, праздник продолжается. Вчера был Джанмаштин, а сегодня очень важный день. Нандотса или День явления Шалапаупады. И наверняка у Махаража, также у многих здесь есть очень много служений в этот день. Uh, для удовлетворения еще крещеный и его представителей шелоплаву пады, поэтому огромное спасибо Махарадж. на этом, наверное, мы завершим. И спасибо что были сегодня с нами. I guess we should stop here, Махарач, taking into account that today is a great holiday, is a great festival, and you might uh, be having a lot of service this и также скорейшего выздоровления, дорогой Махараджи, Мы please, очень нужны. Please recover as soon as possible. Please stay well. Okay, thank you for your blessing. Спасибо за благословение. Будем молиться за вас. We will be praying for you. Харе okay, Кришна, дорогие преданные, прошу прощения, если кто-то поднимал руки, вы меня, наверное, поймете, Махарадж чувствует себя очень неважно, это видно, но вот, я не знаю, просто... Махараш покорил мое сердце, несмотря на вчерашнюю программу. Джан наверняка Махараш лег, хотя, может быть, еще не лег. Празднование огромное количество людей, это в Индии, Бангалоре. Наверняка каждый подходил, спрашивал, задавал вопросы, и каждый хотел пообщаться. И вот мы еще со своей стороны хотели, чтобы он говорил о Шла падин, он согласился. И он с нами пробыл достаточно большое количество времени. Вот. И давайте продолжим нашу Шалапрабхупаду катху. Завтра у нас читает и будет говорить о Шалапрабхупаде другой ученик, его, свете, его милость Кришна даст Кавирач прабу. Поэтому приходите. Также еще раз всех с праздником! День явления, Шала Где мы были, если бы Шала упада вдохновленный сознанием Кришны, и также руководствуясь приказом своего духовного учителя, если бы он не приехал в Америку и не дал нам Кришну, где мы были сейчас. Поэтому желаю всем сегодня отпраздновать этот день день явления, Шала чтобы Кришна. Шри Кришна или Рада Кришна были довольны нашим служением Его чистому представителю. Харе Кришна. Всем доброго дня.